Всем привет, кисы и коты! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня у нас королевское видео, ведь сегодня мы с вами будем кататься на троне, нас будут носить с вами, да! Ну что, начинаем? Давайте же скорее приступим! Погнали! И вот нас уже несут, я такая вся... Я такая вся королевская! Боже, боже, у меня офигенный наряд! У меня офигенные... Ой, я немножечко стопорнулась! Эй, ну я не упала, я не упала! Нет! Нет! Эй, все, кто за 3 секунды успеет поставить лайк и подписаться на мой канал на этой неделе, вам улыбнется удачно. Считаем. 3, 2, 1, 0. Все те, кто поставил лайки, спасибо. Молодцы, ну а мы продолжаем. Короче, мы с вами идем дальше. И у нас здесь множество, множество различных мужчин. И они нас, да, несут настоящие, настоящие джентльмены, которые, знаете, чем отличаются? Они стойко... Выносят меня на четвертый этаж У -у -у, Я такая вся классная Я такая вся классная Я забираю свои бриллианты и иду дальше Потому что это важно, важно, важно Все, наша королева передвигается Это, это, это очень высоко Они упадут? Они упадут! Ааа, пацаны, не падайте, пожалуйста Нет, только не вместе со мной Нет Давайте еще раз, они все-таки грохнулись Давайте я дам им еще один шанс И ну что, пойдем? Пойдем Так Аккуратно, аккуратно, аккуратно Я супер высоко, если вы опять грохнетесь Вы пожалеете об этом Давайте не падать На какой уровень? На четвертый опять? Ну ладно, пусть будет четвертый, хотя бы мы не упали в пропасть Мы же на небоскребе снимаем это все Интересно, где она нашла Столько классных парней Мне такие тоже нужны Что же мне делать? Эй, да что это? О, боже, какое то было падение жесткое Почему мы падаем? Я не знаю, такая, блин, короткая трасса Но Я поняла, почему я поняла, почему, Потому что ее штормить немножечко Ее штормить немножечко Но это не страшно Ведь не страшно же, да, в игре падать Я надеюсь, почему я падаю? Я падаю от их знаете? я не знаю, почему я падаю От их Любви Давайте попробуем еще раз последний Вот так я просто прямо пойду Вот так вот прямо пойду Мне хватит всего Я не буду больше вилять И я доберусь до этого на шестой уровень Иногда самый лучший путь это самый прямой Всегда прямо, а никогда назад Нет, нет Все, идем, собираем парней Бриллианты мне не нужны, я не хочу Мне главное, знаете что, прорваться Вон целый ряд их стоит я их забираю, они мои, они мои, и мы идем. Вот такая прекрасная королева, которая добралась до подиума, и она идет своей шикарной походкой. Там еще армия парней, которые хотят ее поносить на руках. Вот как надо жить, вот! Мы берем одного, второго, третьего, пятого, двадцать девятого. Я такая ненасытная, давайте всех соберем, и даже бриллиант Вот этот, кажется, я оставила одного парня, надеюсь, он на меня не обидится Ладно, он во френдзоне просто, вот и все Я королева, королева, каждая королева Именно так, девочки О, у нас новый персонаж ну, Давайте-ка используем его, Мы будем им Использовать нельзя, нельзя Мы собираем их, они нас ведут напрямую финишную Давай, моя хорошая, давай о, боже, мы дойдем, мы дойдем, мы дойдем. Я думала, мы свалимся. Нет, но мы не свалились. Мы просто немножечко, так скажем, поднялись выше выше, выше высоких. Готовы пойти на подиум? Да, я в худи, да, я в спортивных штанах. Мне так комфортно и удобно. Но, тем не менее, я на троне. Неважно, в чем ты, главное, чувствовать себя так. Не высокомерно, а просто по-королевски. Оп-оп-оп-оп. Оп-оп-оп, да, ты прекрасно, ты молодец, потому что, Ха -ха. блин, я лошара, это я всех подвела, это я Я признаю свою вину, в этом есть особое очарование Так, давай-давай, каких собрать, я не знаю, их так много, они все такие классные Давайте немножечко аккуратненько, так все, не шевелимся, не шевелимся, пусть она пройдет прямо, а дальше я смахну вправо и соберу всех, кого я вижу О боже, это супер высоко, та предыдущая, которая была такая вся нарядная, она так высоко не забиралась В чем секрет? В удобстве? Наверное Смотрите на нее, она такая, ла, -ла у нас скоро будет еще одна 40% уже, это класс, я так хочу ее открыть, кто же там будет интересно. Ой, ой, я все пропустила, всех И что, ушла ты в мир других мужчин? И у тебя на это сто причин Мы не выжили, мы не выжили Надо было собирать больше В этом есть что-то Так, я вот так, вот так, вот так Я их всех собрала Я вот так, вот вот так вот делаю А потом падаю И не шевелюсь, потому что если я начну вилять Мы провалимся с вами далеко Ой, целая армия, как мне их всех собрать? Это супер высоко. А, Я так высоко еще никогда не была. Меня просто нет. Меня не существует. Это самый офигенный уровень. Я просто даже выше, чем Куин. Я даже выше, чем у Я выше облаков. Выше облаков. И что? Все. Присаживайся. Хорошо. Сколько там процентов нового персонажа? Сколько? Сколько? 61. Еще немножечко. 39 осталось. Я готова? Ну что, идем. Так, я изучаю трассу. Угу. Вот Так. Вот так, вот так, вот так вот, Вот так, вот так, вот так Вот так, вот так И мы с вами полетим далеко и надолго самые прекрасные мировые, мировые э, чарты Я хотела сказать, но я не знаю, куда мы летим Наверное, в Дубай Почему в Дубай, я не знаю Вот, все, я закрыла глаза Я не смотрю даже на это О, Как это было круто! Вы видели, как он бежал? Блин, я четвертом уровне, но, ну, может, не дадут нового персонажа. М -м, она тоже неплохо танцует. Так, давайте немножечко возьмем. Сколько там было процентов? 80, это слишком мало. Давайте быстрее. Я хочу собрать нового персонажа. Вот так, вот так. Ой! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Собирай кристаллы, моя хорошая. Это важно. Это важно! А! Все, не шевелимся. Не двигаемся. Дойдем, дойдем, дойдем. Удача на нашей стороне, нам соблаговолит все. О боже, я супер высоко! Как вы думаете, это? до Куин точно я дойду? Точно я дойду до Queen. Достаточно. Главное... Опа, она! У нас новый персонаж. Здравствуй, милашка! Давайте ее используем. Она такая тоже ничего, едет такая вся красивая. Поэтому мы с вами... Прошли по спинам мужчин. Ой, мы стопорнулись. Нам не хватило немножечко с вами сил. Давайте еще раз. Сейчас я буду собирать их всех, потому что это важно. Эй, я нечаянно нажала на кнопку, и они упали все. Давайте еще раз, пожалуйста. Поехали. Оп, оп, оп. Мы с вами должны быть стойкими. У меня сдают нервы иногда, я признаюсь. Я начинаю дергать их вправо и влево. Из-за этого накрываются все наши королевские планы. В... О боже, сколько я потеряла сейчас сил. Я должна всех их собрать, потому что у меня нет больше вариантов. Если я сейчас не соберу их всех, то я проиграла. Ну, хотя бы на шестой уровень мы забрались. Я надеюсь, ты рада Это твое боевое крещение. У нас там новый персонаж. Подождите-ка, что я могу купить за бриллианты? У нас сейчас три характера. Могу ли я кого-нибудь открыть? Нет, не могу, к сожалению. Ладно! Пойдем. Я забираю вас всех с собой и ухожу Уху Уху Да Я потрясающе, я потрясающе Я передвигаюсь к финишной черте Я практически не врезаюсь Но тем не менее я врезаюсь ну, Это неизбежность Это наша с вами неизбежность, друзья Смотрите, падение, падение, падение Падение лимфа, не капельки я никак не могу добраться до подиума с этим персонажем, очень странно. Почему? Почему? Потому что у нас левел 12 уже, а левел 12 это уже большие сложности. Ну с богом, точнее с мужиками. Так, парни, парни, парни, может это какие-нибудь звезды? Или какие-нибудь классные пацаны? Интересно, кто они? оп оп оп оп оп оп о, да, если ты не знаешь, куда идти Иди прямо, я тебе серьезно говорю Кажется, мы на подиум передвигаемся Сколько мы бились, сколько мы старались Сколько мы падали, сколько мы шли и собирались Тем не менее, мы с вами на подиуме И это важно 61% Так быстро мы добрались, и дозработала 220 кристаллов А что на них могу купить, интересно? Это очень много У меня 868 Я сейчас отвлеклась, но я уже как бы... Теме, хотела сказать и проиграла давайте еще раз е, -е, -е, -е, -е, -е. так это женщина <с> я жму сама я знаю я виновата я виновата я признаю давайте все я сейчас не буду двигаться пусть она идет так как идет вот смотрите она идет я сделала все сделала правильно пожалуйста давайте я не буду шелить своим пальцем на финишной прямой он шевелится сам по себе и живет своей жизнью Я собрала всех, кого только могла на этом уровне Я собрала всех и продолжаю это делать И это классно Но тем не менее, это третий, это был сложный уровень Тут дали очень мало нам спин, плеч, рук О, боги Так, едем, ты готова? Я... Ой, кажется, я кого-то оставила там, надеюсь Это лава? Нет, только не лава, я не хочу поджариваться они у меня босиком, они босиком, они не должны поджариваться на лавень. Только нет, они такие прекрасные, я не хочу терять ни одного. Можно вообще никому не терять из них? Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. На эту лаву я обойду. И тебя с собой возьму. Как мне это собрать? Как мне это собрать? Оп-оп-оп. Что потеряла, что взяла, сама не знаю, но тем не менее я иду. Оп. О, сколько понаставили Жаровин здесь на финишной прямой но Благодаря тому, что я очень собирательна и предприимчиво, Я справилась с этим Кто у нас там? Опачки, какая краля Что, пойдемте с этой леопардовой лицей, жрицей Она красива, она прекрасна Она чудесна, она высока Сколько бриллиантов, собираем Я соберу здесь все я соберу здесь все и ни разу... А, хотела сказать, ни разу не ударилась, тут же ударилась. Ладно. Тем не менее, я queen. Именно так. Именно эдак. И никак иначе. Вот такое у нас сегодня было видео, ребята. Я надеюсь, вам понравилось. Если это так, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Обязательно посмотрите вот этот видос, он тоже классный. Люблю вас, целую, пока! saw you on the dance floor oh was said you who saw me first I guess it's history now and I shouldn't care but it's still